1 сентября. Всем добрый день. Школьников с Днем Знаний дождались. Так, ну и как выглядит картина по смешиванию маток и параллельным объединением напрямую? Ну, думаю, все нормально будет, потому что вот семья, где основная матка, и только обгулялась. Только обгулялся дублер матка. Я ее сразу же в клеточку и подсаживаю в семью. И они обе, не знаю, получится ли. У -у -у. и основная матка. Без, без возмущений и без претензий квартирантки молодой. Так, ну и сразу же рассмотрим быстренько для чего нужна вообще эта тема? Вообще-то объединение напрямую я думаю, пригодится не только тем, кто будет весной развиваться в двухматочном режиме. Довольно удобная ситуация, не дожидаясь холодов. А банк маток впереди. Следующая будет тема. Банк маток и вот ради той основной темы Банк маток и сохранность Большего количества маток Для весеннего двухматочного старта Как раз больше интерес будет вызывать у тех Кто двухматочным занимается Ну понятно, никакой вражды это те семейки, я вчера показывал, которые мы с вами объединили напрямую. Перетасовал я маток, подсадил без контроля, без пометки куда какая попала. Значит, Феромон, запах феромона и маточное вещество, хоть они и одинаковой миссии биологической обозначать индивидуальность семьи, но по силе, конечно же, они намного отличаются, если бы это были пересылочные клеточки, вернее контактной клеточки типа изолятора то были бы претензии и у пчел друг другу и конечно же подсаженным маткам чужим так ну я думаю нет смысла я только что сбрасывал суши и больше возбуждения от того, что время сейчас без взяточное, видно, да? Сейчас покажу три матки еще. Они наверняка попали туда не свои, потому что с первого улья чистенько, нормально, без боя. Они наверняка попали сюда чужие. Так, ну, у нас по-прежнему под 30. Температура особо с ревизиями не получается. Воровство. Так, вот они. Все три, никаких там через рамку рядом они стоят, но ну, интересная вообще-то я вам скажу ситуация, я сам в шоке от этих новаций. Все, на, начало положено для благополучного формирования банка маток. Будем пробовать и, надеюсь, во все оружие встретим в двухматочном режиме следующий сезон. Всего доброго, до свидания, всем успеха, школьников еще раз, с Днем Знаний, родители тоже дождались, счастливы мы все, до не могу. Всего доброго и дай Бог, чтобы они хоть в этом году нормально проучились без этих резерваций.